На площадке Казанского университета состоялось итоговое пленарное заседание для руководящего состава управленческих и структурных подразделений ВУЗа. Все подробности далее. При участии ректора Ильшата Гафурова на встрече подвели итоги стажировки, прошедшей в Казанском университете с 1 по 4 марта для участников образовательной программы «Лидеры научно-технологического прорыва», куда вошли представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Московской школы управления Сколково, федеральных вузов и другие. В рамках стажировки участники разрабатывали различные решения и рекомендации по улучшению позиции вуза в мировых рейтингах, которые и были представлены на заседании. Во время своих докладов гости также поделились впечатлениями о Казанском университете. Еще раз хотел бы поблагодарить организаторов за предоставленную возможность познакомиться с лабораториями, со структурой ВУЗа, узнать некие цифры, логику развития. Мы, вот, например, я лично для себя почерпнул очень много интересных таких аспектов. Также с докладами выступили заведующие лаборатории строения поверхностных слоев Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской академии наук Николай Поляков, а также начальник управления индивидуальных образовательных траекторий Тюменского государственного университета Надежда Федорова. В завершении участники стажировки смогли задать интересующие вопросы ректору Ильшату Гафурову касаемо дальнейшего развития Казанского университета. Я думаю, для вас, если вы увидели наши... Потенциал лаборатории мы готовы сотрудничать. Ладно, я всегда открыт. Диана Жлинкова, Виолетта Басова, Фарид Захитуглы, Универньюз.